Если говорить сегодня не о каком-то далеком будущем, если говорить о Китае, то, Анатолий Ильич, в Китае к концу 2016 года, то есть к 1 января 2017 года, 70 гигаватт установленной мощности – это солнце, ветер, солнце, биоэнергетика, все вместе – это ни много ни мало, это 230 гигаватт установленной мощности, плюс 330 гигаватт установленной мощности гидроэнергетики, и того… 560 гигаватт установленной мощности – это возобновляемые источники энергии. Это для сравнения в 2,5 раза больше, чем вся установленная, вся установленная мощность Российской Федерации. И самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которые он сегодня создает альтернативную энергетику, будет потреблять, он один из крупнейших в мире потребителей, примерно до 45% меньше традиционных источников энергии, это уголь наш, который в том числе мы в большом объеме и разрабатываем, и поставляем и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский рынок, и углеводороды, можно сказать, что эта эра осталась в прошлом. Вот сегодня точно можно сказать, что, говорят, каменный век закончился не потому, что закончились камни, точно так же и нефтяной век, можно сказать, что уже закончился, Будет его остаток, я не знаю, сколько там, 10 лет, пока действительно вся инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени. Но сегодня, очевидно, я когда первый раз сел в автомобиль Тесла, я понял, что это будущее, к сожалению, настало раньше, чем мы его ожидали, как всегда. Теперь, что, что это означает для нас? Мы проигрываем конкурен... мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, просто оказались в стане э, стран, которые проигрывают, в, стра... в стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственной экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать. И разрыв этот будет к сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции. Первое последствие вот этой самой четвертой революции – это колоссальный разрыв в доходах между странами-победителями и странами-проигравшими. Колоссальный разрыв в доходах между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации, и людьми, которые не сумели адаптироваться к этой ситуации. И большая проблема в серединке – будут востребованы… И будет колоссальный спрос на высокой квалификации специалистов, будет сохранен спрос на очень низкую квалификацию специалистов, которые в том числе займут вот эти самые мигранты. И будет трагедия для вот этой серединки людей, которые не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом и не готовы заниматься высококвалифицированным. Это большая проблема. Что с этим можно дальше делать? Нужно, конечно, изменять... Все государственные системы, потому что если говорить о будущем, то ключевую роль, как играло, так еще более ключевую роль будет играть государство. Нужно изменять государственные институты. Нам нужно на уровне общества сделать серьезные выводы и сделать серьезные прогнозы, где мы окажемся не когда-то, а через 10 лет. Век углеводородов закончился, цена будет 30, 40, 50, 60, неважно сколько. Мы будем очень серьезно отставать, если мы не изменим концепцию, общественную концепцию нашего подхода к тому, что происходит в мире.